Это связь между руной Турисос и руной Лагус, она очень мистическая, кстати говоря. Руну Турисос называют руной, которая действует, а руну Лагус, это руна, которая ведет. То есть все-таки есть небольшая разница, но это обе руны движения, руны, которые заставляют человека идти на поступок. То есть только Турисос это личное намерение, а Лагус это общее намерение. То есть вот здесь как бы вам показала ваше, ваше намерение, да, что оно все-таки поток хочется ему, потока. Да. Поток это тоже очень неплохо, мы дойдем в свое время до этой руны. Но обратите внимание, что руна Лагуз имеет отношение к третьему эту, а третье это у нас связано с результатами которые будут проявляться только лишь тогда, когда уже проявлены личностные качества врожденные и кое-какие специальные приобретенные. Этим у нас будет заниматься второй Эд. И тогда третий Эд будет логичным завершением первых двух. А у вас сейчас, да, хочется вам проявить уже в результате. Но не стоит спешить, потому что Лагуз без Турисаса, без личного Турисаса, Будет проявлен он во внешний мир, он покажет вам, что результаты, которые будут идти на потоке, они не ваши, они общие. А Турисас, это ваше намерение, а это значит ваш результат и как следствие ваша бытийная масса. Лагус считается руной колдовства, а Турисас, Оружие в руках Тора, мы знаем из мифов, что колдуны и ведьмы считались, он сам считал их своими врагами. Хотя в общем-то у него супруга не не брезговала определенными механизмами, а дочь его труд, единственная дочь, считается мастером всех ведьм на сегодняшний момент. То есть вот, вот такие вот сложные отношения у Тора с колдовством. Он может быть с колдовством то и борется, но почему-то колдуньи любит больше всех.